Короче, краткий ролик, краткое видео. Косяк у Боша. Не знаю, с чем это связано и почему такая херня происходит. Но вполне возможно, то зарядное устройство, которое мне шло в комплекте с болгаркой, маленькое, либо косячное, либо что, я не понимаю, в чем причина. Но хочу показать вот такую вещь. Вот смотрим, да? Лампочка мигает, вентилятор работает показывает наглядно что зарядка заряжает то есть, если он недозаряженный сто процентов он требует заряд ставим сюда и тут же выключается то есть этот зарядное устройство показывает что батарейка заряженная и тут же вырубается это зарядное устройство показывает, что батарейку еще заряжать и заряжать. И тут у меня маленький нюанс. У меня начали аккумуляторы дохнуть. И скорее всего из-за недозаряда. Постоянного недозаряда. Вполне реально, что зарядка... не страдает. Потому что я раньше этого внимания не обращал, но... Имейте в виду, если аккумуляторы начинают себя плохо чувствовать, потому что из-за недозаряда аккумуляторы периодически начинают ускоренно дохнуть. То есть в любом случае, если аккумуляторы сдохли, вот у меня от этого стояли, простые вот эти аккумуляторы, они у меня держались на 3 часа чтобы вы понимали, этим аккумулятором уже очень много лет. Посмотрим на дату изготовления. Так, где-то там, где-то у нас. Дата даже не указано, хотя должно быть. Так. Ничего такого. Мадей, Малайзия, Бош, На год-то должен быть указан. такого нет даже если потереть ничего не заметно короче с 2008 года вот эта батарея аккумуляторная и с ними никаких проблем не было до определенного времени меня это начало смущать потому что то есть вот эти батарейки, они работают и еще будут работать, я не знаю, хрен знает сколько лет, потому что они, с ними проблем нет, заряд держит, все прекрасно. А вот с этими батарейками у меня уже вопрос. Я поначалу думал, что у меня не работает херово одна батарея, а в итоге я столкнулся с тем, что из-за недозаряда, у меня теперь две батарейки, херни, ну, плохо себя чувствуют. Это скорее всего из-за недозаряда из-за постоянного недозаряда у меня упала емкость, упала мощность и я вообще не понимаю, как они вообще работают сейчас посмотрим, если на этой зарядке нормально постоят они и по состоянию батареи но вот эта зарядка реально она не дозаряжает батарею вполне возможно только от того, что здесь выходной ток 8 ампер а на этом зарядном устройстве так, а вот тут 6 ампер 6, 6 ампер так вот наглядно покажу для тех кто не увидел так свет да, там 6 ампер и при 6 амперах зарядное устройство Ой, еще громче ампер Так. ну короче еще заряжает То есть при 6 амперах она показывает что заряд, заряд полный а вот эта зарядка не дозаряжает до конца из-за этого вполне возможно падать емкость все хочу склонить к тому что вот этот вот он, зарядное устройство AU1860SV Самое хорошее зарядное устройство Вполне возможно от того, что Из-за большого зарядного тока Он подает сигнал Что больше сигнал вот, все, пропищало Батарейка зарядилась полностью И только сейчас Это произошло буквально Ну, короче, не важно Суть в том, что еще Спустя 10-15 минут Батарея Только зарядилась и просигналим, то есть можно снимать посмотрим наглядно вторую батарею я и пронумеровал на всякий случай смотрим, да? зарядка три деления ставим сюда то есть заряд идет То есть три деления показывают, но заряд идет. То есть это полностью после заряженного аккумулятора. То есть я его ставил на зарядку, и он должен, должен был быть заряженный. А он получается недозаряженный был. Сейчас подождем, как она зарядится. И затем проверим на вот этой зарядке. Так, и пока у нас этот заряжается, да. Я хотел бы, пользуясь случаем, проверить еще вот эту батарею, вот эту зарядку. В 1840. То есть по это видно, что это самое первое, потом вот это, потом вот это. То есть вот так вот они сделаны. Дал, ал-хал. Смотрим наглядно. 18В. То есть она для 18 вольтовых батарей. Так, так, так. 14,4 не указано. А, так, так, так. 4 ампера. У этой зарядки зарядан только 4 ампера. Почему? Потому что здесь не стоит вентилятора. 1840. Тут не Тут до а, от 10, 8. от 10.8 до 18 вот То есть можно заряжать. Есть. Ну давайте на это сейчас проверим. Заряд уже заряженный первый блок. Здесь у нас указано, что он все зарядился Смотрим здесь Вот здесь Все Он перестал моргать То, что здесь он показано Все четко заряжено А эта зарядка скотина занимается херней Так, это еще раз Так так и опять погнала заряжать начинает гудеть самое старое зарядное устройство работает лучше чем два блядь, новых чтобы кто бы что не понимал, Короче прикол, после того как он уже зарядился Поставил его назад И он буквально через 3-5 минут только загудел То есть он все время его подзаряжает Тут два варианта Либо этот блок херни занимается Потому что вот этот вот зарядился да? Ставим обратно Все, заработало, да? Проверяем Щелк Здесь бац, она автоматически уже показывает, что заряжена. Так, это у нас заряжает. Так, посмотрим на этой. Так, заряжает. Зарядный ток маленький, поэтому долго будет заряжать на этот с вентилятором ну, опять защелкнулась заряжала до последнего то есть у нее какой-то нахрен глюк не с первого раза она начинает заряжать вот опять сейчас она включилась перещелкнулась вытащил и опять начала херню страдать то есть стоподовая зарядка не до конца заряжать батарейки. Так что имейте в виду, действительно не всегда все купленное в наборе будет идеально работать. Потому что если у вас действительно зарядное устройство не заряжает батарейки, для, для литиевых это по сути не должно быть глобально но емкость падать будет в любом случае потому что это литиевые батарейки им плохо перезаряд и недозаряд тоже плохо поэтому имейте в виду батарейка начнет заниматься ерундой то есть постоянно блок будет ориентироваться он настраивается под нагрузки вообще по другому кому ролик был полезен поставь клас подпишись на канал и... Всем удачи в покупках инструмента Bosch, если вдруг вы действительно решили завести себе такую линейку, как у меня. Всем спасибо за просмотр, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал на Яндекс.Зен, на Ютубе, на Телеграм, Инстаграм, ВК. Все будет в описании. Всем спасибо, всем пока.